Всем огромный привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И э, у меня назрела тема нового прямого эфира. Мне в Instagram подписчица скинула две записи Полины Гагариной, ну, выступление, И спросила, что здесь, фонограмма, пререкорд или же она поет вживую. Я просмотрела парочку этих выступлений и мне показалась эта тема крайне интересной. И хочется это обсудить вместе с вами в прямом эфире. Но чтобы нам не обсуждать только Полину Гагарину, но я предлагаю вам покидать мне ВКонтакте ссылочки на вот такие спорные, на ваш взгляд, выступления, где вы не понимаете, что это звучит, фонограмма, или это живой звук, или это пререкорд. Поэтому если вы будете кидать эти ссылки здесь в комментариях на YouTube, он их будет блокировать. То есть он не публикует комментарии с ссылками. Поэтому я в первом комментарии оставлю ссылочку на свой контакт ВКонтакте либо Инстаграм. И вы можете мне скинуть туда, но лучше ВКонтакте, так удобнее будет потом извлекать в прямом эфире эти записи. Мне вы можете скинуть туда такие спорные видео, и мы их разберем. Также следите за информацией, когда будет эфир. Скорее всего, в начале следующей недели я все это соберу, отсмотрю, выберу самые интересные записи, и мы с вами таким образом посмотрим, послушаем прямо в эфире наших замечательных исполнителей. И, конечно, вы сможете задавать свои вопросы, по вокалу и так далее. В общем, будем с вами приятно проводить время, дорогие друзья. Ну, на этом э, мое короткое сообщение <laughs> будет окончено. И, кстати говоря, еще что хочу вам сказать. Если вы хотите смотреть мои видео-уроки, я их сейчас публикую а, на своем канале в Яндекс Эфире. Канал называется «Вокальный Дзен». Тоже прикреплю ссылочку. А, там я выкладываю достаточно регулярно видео-уроки. Именно и они достаточно получаются короткими, я их переснимаю, те упражнения, которые здесь на ютубе есть, что-то новенькое. Поэтому заглядывайте, заходите, смотрите, думаю, вам будет тоже полезно и интересно. Вот такие новости у меня к этому часу. В общем, ВКонтакте буду ждать от вас ссылочки на спорные выступления наших звезд и зарубежных. Пожалуйста, любые варианты будем потом во время стрима все это слушать, смотреть и обсуждать. Думаю, будет очень интересно. Ну, а с вами была Анна Камлевская. Вошли лично педагог по вокалу, жду ваши варианты, и пока-пока!